Всем привет! Это снова ТОП ДОТА! Почему снова? Потому что у меня сегодня уже выходил видосик, буквально пару часов назад. Если не успели, то советую чекнуть. А сейчас я хочу показать вам несколько интересных мифов дотки и вместе с вами их проверить. У нас будет максимально интерактивный видос во всех смыслах. В общем, погнали. Итак, первый миф до танчика: Можно ли понизить скорость передвижения до 0 единиц, чтобы юнит прям не двигался, как в стане, из-за кучи дубаффов на мс. и... Ответ… А ответ вы напишите в комментариях, даю вам 5 секунд. И будем так делать с каждым мифом, чтобы было интереснее, а то вы наверное уже и вкладку переключили, чтобы смотреть мемасики вк. Ну и ответ – нельзя. Скорость можно понизить только до 100 единиц, потом уже никакого снижения нет, сколько бы вы там не замедляли и как бы вы сильно не старались. Хотя, думаю, что многие и так правильно ответили в комментах. Вы красава теперь второй миф, трон можно сломать с первого удара. Что вы об этом думаете? Вот прям подойти, бахнуть по нему и чтобы он рассыпался. Получится у вас такое. Ну думаю, кто хотел, тот в комментах ответил, а теперь отвечу я. Да, у вас, конечно, получится. Правда, в обычной игре вряд ли, но вот в лобби точно. Во-первых, можно набузить миллион урона за легионку или пуджа, но ну, а во-вторых, можно придумать разные обдолбанные стратегии с кучей бафов и дебафов. Однажды Энесс сделал такой, скажем, вызов Dota комьюнити, и ребятки со всего инета придумывали разные хитрые способы. Способов они придумали немало и в описании я давайте, оставлю ссылку на ролик НСа. Если вдруг вы этот движ пропустили, то советую глянуть. Нормальная такая тема была. А вот Следующий миф у нас реально годненький, и тут я хочу, чтобы вы были повнимательней. Говорят, что если вы замедаете рендж крипа, то получите экспы даже больше, чем если вы замедаете катапульту. Огромную вот эту вот штукенцию, которая появляется раз в несколько минут. Советую поставить на паузу, немножко подумать и отвечать. Написали, думаю, большинство из вас предпочитает замедасить катапульту, если есть такая возможность. Ведь так вы получите больше опыта, вкачаете таланты и так далее. Но, если вы так делаете, то вы не правы. Рэндж Крип хоть и маленький, но опыта дает он побольше, чем та же самая катапульта, и тем более, чем какой-то меличный крипас, который вообще почти ничего не добавляет. Если вы попытаетесь сравнить это в игре, то у вас сейчас, к сожалению, ничего не получится из-за чудесного обновления 7.0, в котором теперь не показывается циферка опыта. И это конечно грустно. Но чтоб вы не подумали, что я вас тут наябываю, можете сами загуглить. Рэндж крип дает чуть больше экспы, чем катапульта, так что теперь используйте своими дасы с умом. Да и тем более, в таком случае вы получите еще и побольше голды. И последний на сегодня миф. Звучит он так. Можно ли получить третий левел до выхода крипов? Понятное дело не будем говорить о лобби, о кастомках, о читах и о прочей херне. Именно вот в пабе зашли, пикнули героя, апнули третий левел и потом хоп, вышли крипы. Все вот первого левела бегают, а вы такой королюга третьего получится? Давайте пишите. И да, получится. Для такого нужно постараться, запотеть и в соло насмерть угандошить Рашана именно до выхода крипов на первом левеле. Если вы думаете, что это невозможно, то, наверное, вы совсем уж новичок, да и многого еще не знаете. Остальные же, думаю, в курсе того, что Урса может заварить рожку еще на первом левеле. Кстати, пишите в комментах, если хотите, чтобы я показал вам и рассказал, как это все делается в патче 7.0, потому что очень многое изменилось и большинство такую штуку еще не пробовали. Видосик, кстати, могу запереть хоть завтра. Вы, главное, напишите и налайкайте, мне это не сложно. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр такого вот экспериментального интерактивного видоса. С вами был Топ Дотич. Пишите, хотите ли вы еще подобные ролики и не забывайте подписываться. Ну а кто уж забыл о чем я говорил в начале, гляньте, мой второй ролик, который вышел пары часов ранее. Вдруг пропустили. И вот теперь уже точно все. Удачи!